И значит всем снова здорово, с вами еще раз я на связи Ванек и мы с вами продолжаем как бы это не звучало бы играть в плагу инк, хотя он сегодня не грузится что-то, но я не знаю что на самом-то деле, кофе. ай яй яй яй яй Вы не представляете, как нихерово сейчас. Либо это из-за того, что я поел, либо это из-за того, что я не поел. Так, стоп. Сейчас, чё это? А, это 1 гигабайт. не осталось. Ну ладно, чизь немножко. Плагу Инк и Волт. Вот ждем пока загрузится. Сможешь ты, заразить целый мир? <laughs> ага. Посмотрим. 27-летняя женщина, неизвестным патогеном. Выберите болячку загрузить игру я Вальш гейтс эм, процент мертвых 8 средний а это Вальш гейтс это фальшивые новости да? 95 так, приспособляемость, эм, ну так, провокационный прост, я бы сказал так, и вокповечит шкурит, и тоже тайное финансирование, а это в ну, ней вот. Итак, 95 фактов проверено. 98, 99. 99. Вот Вальшгейтс провалился. Уже. Короче, не, ну продолжаем, ну потому что мы знаем, что.. Удалось обмануть весь мир. Поражение. В, В мире не осталось обманутых людей. Да, А если тут будет сто процентов ген франпакировано. сложно. все сразу <соскоп> Юго-Восточная Азия, Пакистан, Иран Центральная Азия, эм, ребят. Деталь. Ладно, тут миллиард населения, а тут так 160 тысяч только. Эх, на время записи этой игры тут, наверное, уже реально меньше людей, меньше всех. Так, и это делаем умение тут. Мы, мы по умению сейчас будем проходиться. Первым делом на умение проходиться. А потом нужно только.. Это будет первым делом на Китай Гонор Первым делом на Китай распространились Потом будем качать Смотрите, только умение, Только вот эти вот Усочек бактериям Усочек холоду и устойчив жаре Будем качать, а потом Будем качать много чего, короче 9-10 очки ДНК, да знаю я же надо использовать днк чтобы ну ладно пускай будет пока что усочить холоду соч жаре и первым делом соч жаре нужно потом соч холоду потом бактерии нужно еще две как минимум одну одну очку ДНК и все можно прокачать следующие кстати вот это вот я что хотел развить соч бактерии потом соч бактерия потом третий уровень сочи так а второе это у нас чё? второе у нас это сколько стоит 9 это, блин, это а то стоило 2 так еще куда 8 нет 9 ждем пока тут будет днк 9 КАЭС БОШОЙ МЕРПАЛЬЮ О, ВО, все. КАЧАЕМСЯ ДАЛЬШЕ КАЧАЕМСЯ ДАЛЬШЕ, РЕБЯТКИ И вот это вот даже 12 будет стоить Умение Это это к бактериям Это надо прокачать первым делом Потому что, ну, если мы не прокачаем устойчивость к бактериям, то мы с вами Будем, да, будем, ребятки Будем погибать очень часто Первым делом надо за.. У бактерия прокачать. Потому что ну если нас будут, короче, болить, да, сильно что -то... Будем. О! Да ша, Мы будем потом этот статус лекарства проклинать с вами, ну, хотя мы его и так будем с вами проклинать. И еще три надо. по а казахстан какая страна так казахстан то страна это с границей, э, так богатая страна и также засушливая страна а китай это какая у нас страна так это сухопутные границы так это это это это это, это так статистика так здоровье нулевое сороженное вот сколько. <св> Здоровье, здорово. <св> Короче, это сухопутные границы открыты. Это, это... сухопутная портовая и полет аэропорт. открыты, Все открыто. Короче, таналь в городе Токио. Открыто. открыто. Не знаю. Как сейчас. Про это читали уже. Это первым делом к бактериям будем качать, потом тут устойчивый жаре, устойчик холоду. потом устойчивых лекарств будем качать, и так до пути передачи дойдем. Пути передачи надо, чтобы воздух передавалось. Воздух. Да, так как дышат практически все, то это надо качать в первую очередь. И мы трудки, кстати, тоже все. И воду пьют, кстати ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Китае... Уже ой Так, ой так. Мне пока что не нужны эти симптомы, мне не нужны эти проблемы Поэтому, ой, блин, нет, откат надо Но Мне надо 2 очка, да, кажется, откат сделать Вот, откатить это надо, откатить А это плюс 2 теперь будет И вот это вот тоже откатить, плюс один. Плюс 1 того мне 5 очков ДНК симто симптомы не надо качать мнение нужно качать Пути передачи вот что надо качать болезнь пакс вошла в страну Индия где Индия это так Корея это Казахстан это Индия а это Индия пакс заряжает это очень заразная болезнь ну так надо у Австралии уже и в Иране нет в Иране меня нет в Сентральной Азии я Японию покорю я все страны покорю скоро в Восточной Азии в Индонезии я. и в Англии я везде я короче в Саудовской Аравии тоже я в Иране нет, пока что меня. Ну, короче, меня везде нет, я везде есть. Ага. О, о, я. Центральную Америку поехал. Ой, ни Как я хотел там побыть, собственно. Как зритель простой. Повозку. Так, по воде. По воде. По воде, я сказал. Так. Разве по это тоже 17 очков не нужно, это но... этого не представляет, сколько это уже заразил. Если так смотреть, то да, реально дофига да, уже людей. Есть, да. о, о, о, о, о. Еще один болячка, так лихорадка. И вот это вот еще за 17 качаем и вот можно будет за 20 так симптомы а, симптомы умений нужно так на это 12 очков дка нужно еще тут проходить по умению нужно еще по умению, потому что америка это тоже страна как сша это тоже страна не, не теплая такая скажем так разно болеет ну, собственно я знаю я очень заразный я не люблю алжир так это новая зеландия хоть тут и хоть на новой зеландии мой этот э, один ютубер родился который я очень сильно уважаю Ну, я не особо так скажем усочку бактериям и симптомы киста откатить, эм, откатить, окей ну и все, 42 ну все 51 55 56 51 нифига себе, смотрите какожные, красненький красненький, классненький Австралия нет, Новой Зеландии, Гренландия Исландия. Центральная Америка, Центральная Европа, тут еще никого нет, разного, потому что я, не, я бы на самом-то деле Россию бы пощадил, но не хочу. Война, война, война, война, Австралия. Так я же вроде бы, сейчас умением, по умениям пройдемся. Это вот развивать 15, это развивать в это за 28 20... за... развитие сказал это тоже развить развить я сказал это тоже надо будет развить это тоже надо будет развить но это все стоит 37 30... а это значит скоро меня уже полностью проклянут создатели наверное этой игры жду в Горь Токио будет проведена. Мы закрыли свои водные границы. Ищут каши мутировал без траты отхода ДНК. На 25 процентов. Э, так. Симптомы. Каш. надо откатить. Эм, ага. Так. Нужно вот, теперь установка ДНК нужно. Насколько точек лекарств надо было качать тоже В первом надо было по исследованию пройтись А это я не знал Я же летальность не качал Я же вроде летальность не качал 33 нужно 33 кусочек к нужно было летально скачать Нет. черт, симптомы ну ладно, кофе, пускай будет да, за три? Нет, хотя стоп, это будет видно. Сып. Ну ладно, пускай будет сыпь и у этих ученых. Нет, аниме пускай будет. Так. Я... Летальности ни у кого тут симптомов нету. Ну ладно, пускай будет анемия, Аниме. аниме. Внутреннее кровотечение с Начиналось все так красиво. Хотя бы все аэропорт... Ну. Мир, короче, выстроили. Ну, все. Все, можно? Все уже. Уничтожено. Все, сто процентов уже убили. Ага. Все. Была ликвидирована. Ну, все. Ладно, ребят, короче. Вальшгейт, что ли? Ладно, Вальшгейт, загружаем углу. Хотя ее тоже уже уничтожили. Вот, видите, сколько стран, то есть, оставься новостями. Новостями только. Видите? А, это я... Или я это только начал? А, не, вот, точно. Дело. Это, эм, Здоровых, 8, 2... Нет, это где меньше всего процент здоровых, а где 56% людей вообще во всем мире не, не смотрят, не читают интернет, не читают новости. Используют. Вот, я бы еще бы этот подарок за 15 открыл. Ну и все. Ну сейчас все уже, собственно играть все все все все все ребятки все да пиратская напасть Одиночная игра, основная игра. Эм, ну ладно, играть э, за бактерию. Ну ладно, пользу за бактерий, пускай будет ставить ген. Так у меня аж 27% гена. Ставить ген, ген. Ионизация. При откате. Я бы, смотрите, я бы вставил бы ген какой-бы, создатель это уменьшает вероятность Мутации болезни. это создатель я поставил бы ген сюда и родной биом вот этот вот вот это вот бы я поставил бы сюда ген ну и сеновил я короче я короче всем тут ген бы Ионизация Откат стазис Симптом стазис Пато стазис Я бы короче сюда все гены поставил бы Ну не могу Потому что все они закрыты Рекс Ну вот так пускай будет Так, где люди не моют руки? Тут хотелось бы, ну, не. Ладно, начну с того места, где мне всегда мешают. Мне всегда мешают тут, в Австралии. Извините, конечно, мне все австралийцы, которые меня сейчас смотрят, но. Мне именно в этой стране всегда все мешают, вот реально. Только тут, только тут, только тут мне все мешают в этой стране только. Ага. Ребят, извиняюсь, я ненадолго выйду, хорошо? Как? Этот записать? Ну да. Извиняюсь, ребятки, короче. До скорых встреч, увидимся с вами в следующих сериях Наверное, Благ, Наверное Хотя, не знаю вообще Может быть, я же обещал, что вам Этот этот год будет годом Телефонных игр на компьютере Ну, я Я свои обещания пытаюсь держать Я как бы на телефон уже себе скачал Тут несколько игр И жду только Жду отмашки Ваш, так скажем, ваших Отмашки на то, что да, Ваня, записывай или Ваня не записывай.